Мы приехали в парк, называется Эль Капричо. Работает он только по субботам и воскресеньям. Стоят турники, проверяют, чтобы не было ни у кого еды с игрушками и велосипедами тоже не Все, надо А, вот тут пройти. Территория парка большая, много разных интересных строений. Раньше здесь проживала герцогиня. Это ее имение, и здесь ее творение. Давайте посмотрим. Очень любопытно. Надвигаемся дальше. Ой, ромашки какие красивые. Как их много. Прелесть. Настоящие ромашки. А, потасися, да? Видишь, я, я вижу Сейчас огород впереди. Посмотрим, что это такое. Это шмель, шмель не кусается. А здесь мини огородик, не знаю он для чего. Свекла, сельдерей, капуста. В принципе, все как в ботаническом саду. И еще я вижу морковку. Может быть, это домик пасхальных кроликов. Ребят, да. смотрели да. про Питера. Мы же смотрели с вами да? про кролика Питера. Похож домик. Очень много людей здесь. Вот это Че-то меня. Это за меня. Это за меня. Вот так У нас у всех там 10 соток, 15-20 уже роскошь. Гектар это вообще здесь... Не знаю, сколько гектаров, но очень много. Так пахнут эти кусты. Это плетистая роза. Но она такая, она маленькая, как мини-розочки. Разрослась шикарно. А это чей-то балкон был. Представляете, как это красиво. Огромная сосна так выйти утром на балкончик с чашечкой кофе, боже мой это сад 18 века ой, какая красота жили люди как красиво О, это видно, или свадьбы или что-то снимают видео какое-то влюбленных Ренат, ты не нырнул еще? рыбки есть? Тут, тут черепашки уточки. Черепашки точно есть. Территория полна тайн. Это танцевальное казино. Представляет собой одно из самых значительных капризов своеобразного сада. Это была одна из последних построек, построенных при жизни владельца и покровителя герцогини. осунок. С прибытием француза герцогиня переехала в Кадис. И поместье было конфисковано захватчиками, которые причинили значительный ущерб. О чем можно заключить из переписки, которую она вела с одним из управляющих, оставшихся в Мадриде. По возвращению в собственность когда Фердинанд VII э, уже воцарился на троне, герцогиня приложила большие усилия для восстановления поместья, начав интенсивные усилия по улучшению растительности, которые не прерывались до ее смерти в 1834 году. Так это казино было? Ну, танцевальное казино. Танцевальное ну, Возможно, казино. и танцевали, и ну, играли, и... Ну, и, ну, да, да. и все. Ага. Вот самое интересное дальше. Хотя во дворце присутствуем в этих же садах Уже был бальный зал а -а -а. Герцогиня сочла его неуместным для того времени И в 1815 году построила казино Которое мы видим сейчас Выбрав для него совершенно особое место Прямо над питающим колодцем Вот это, это казино, Я обалдеть это предоставляло дворянке и уважаемых действительно, заманчивое возможность добраться до казино на лодке Или филуке, лениво плывущей по устью от пирса Что, несомненно, было очень популярно в то время а, Знаешь, что мне напомнило вот это помещение? Да, только... Оно больше немножко. Что где когда? Кстати, да, в да. принципе, вообще, ну, по-моему, идентичен. И, и Пойдемте дальше по тропинке. На лодке вот так, так приплыли. Угу. Вообще круто. Папа. Папа. Ну да. Смотри, с одной стороны причал, да. и с другой стороны причал. Да. Так на лодке Папа. приплыли. Папа. И тут какое-то было тайное Папа. общество сто процентов. За 20 лет до СМИ? В 1815-м, а 1834 Пойдем угу. дальше. Посаду. Это вот так плыли на лодках и приплывали к замку. Ты видишь? Тут красивая зона для фотографий. А стол тут, стол тут, стол Да, с тут, стол приезжали играть. Что это за розовые деревья? Их так много здесь. стол к водичке, тут, Смотрите, как красиво. Фреска внутри. Смотри, как беседка с выходом в воду. Лодка сюда заезжала. Это как гараж для лодки. Я думаю, да. Смотри, как красиво. Uh -huh. Читаю. Герцогиня Асуна хотела, чтобы все элементы, характерные для англо-китайского сада, который был в моде по всей Европе в конце 17 века, существовали на ее территории. Валамедия. Среди наиболее характерных элементов этих садов были лианы, озера с неровными краями и острова. В Каприче, вдоль его северной границы, был построен искусственный лиман, входящий выходящий в пруд посреди его маршрута. Есть небольшая пристань, известная как Касса де Каньас. Вот это вот она. Это, да, это пристань была. Потому что снаружи она покрыта этим материалом. Это здание служило не только для хранения лодок, вот, видите, для хранения, угу. но и включало в себя небольшой павильон для воды, который выходит на воду и иногда служил столовой. А вот здесь, наверное, кушали, да. да? архитектором как этого красиво. содержания был миланский сценограф Ангель Мария Тадей, работавшая на герцогине в период с 1792 по 1795 года. Тадей построила меди ряд зданий с легкими конструкциями, которые служили для создания обстановки, посетители могли создаться жизнью в сельской местности. Лабочка, понятно. Пойдем туда. Что Кто такие ели, я вообще не могу понять. Сколько лет... Высаживали. Сколько им лет. Они невероятно Иди? высокие. Лет 300, да? Да, ну, но ну, лет триста я могу поверить, что этим деревьям. Что, зайка, ты устал? Мама, здесь нельзя ехать. Нельзя, Потому что чистый парк, видите? Здесь нет ни бумажечки, а ни цариночки. Лежат? Лежать можно на траве, видно разрешают. Лежать. Сережа пытается прыгать. сделать фото в прыжке. Ну, посиди, посиди, Маркуш. Ну, зато смотри, сколько мы всего видим красивого, да? Вокруг. Устал парень. Папа пользуется моментом фотографиры. Ты как Мишка. Ты спать хочешь? Вот это результат того, что вы поздно ложитесь. Я не чик! Ты спать будешь? Уже спит. Ты шутишь? Маркушка, отойди за тебя. Еще, еще, еще, еще Хитрун. Смотрите, кто к нам идет. Гуси, гуси, га-га-га. А ну, тихонько, тихонько, чтобы они ближе подошли к нам. К нам га-га-га идут. Да? Утки-мандаринки полетели. Это такие, это не утки-мандаринки, жирные. Ну, похоже, да. Еще какое-то сооружение... Это здание. Давай. Теперь немножко об этом здании. Это домик для пчел. Неплохой такой Основная функция здания заключалась в том, чтобы пчелы, входящие и выходящие из своих ульев, через металлические люки, расположенные снаружи, могли удобно наблюдать изнутри через стекло, изолирующие улье. Это гениальное произведение было окружено особым ландшафтом, состоящим из медоносных растений, которые пчелы предпочитали для производства высоко ценимого меда, который затем должным образом собирали. Все, мы поняли. Круто? У нас так пчелы не жили. Так они внутрь туда залетали. Внутри три улья столя... стоят. А -а -а. С, этой С этой стороны люки, да? да вон. Вон, а -а -а, точно. Вот и в эти ячейки они влетали. Да. Сейчас нет пчел, но раньше да, сюда залетали пчелки. Вижу, вижу, вижу. Надо ну, я поближе посмотреть. Ну, даже вот они отсюда залетали, вылетали. А в чем? Все, я тебе не дам больше. Прикол, я не понимаю такое дорогое удовольствие пчел содержать. Это герцогиня, что Удивительно Я в восторге. Очень красиво. вот это сад. Мам, мне красота. Неужели я это вижу вживую все? К сушащему фонтанчику. Да, писать это все нет слов. По-видимому, это был основной дворец, где жила герцогиня и Где приходил, наверное, основной прием фрески Сейчас я близко, ближе подойду На самом верху стоят такие скульптуры в виде ангелочков Видно, что зданию необходим ремонт Или он находится в стадии ремонта вот кто-то на лошадях. Само здание закрыто. Фильтра стоят, наверное, хорошие, потому что запаха от воды нет вообще. Такая вот приятная водичка, несмотря на зеленый цвет, но видно, что чисто и пахнет приятно. Мы нашли еще какое-то очень тайное место. Здесь вообще очень много всего тайного. Бункер написано бункер, это все заглядывают. Посмотришь, Сереж? Ну что там? Что? Серьезно? Да. Я тебя посвечу, ты Вот Балдеть. Выключи фокус нормально поймает. Сейчас. Норма. А так туда вниз можно да. спускаться, да. Там свет светит, да? Ну, свет откуда-то на ну, так вот тут, вот, видишь, тут вот, станция а -а -а. управления, но все работает. Сейчас сейчас сейчас можно... Давайте, geral. заглядывайте, давайте. Красивые ребята. А, да, угу. Все снимают так необычно в таком саду. Красивое платье. А -а -а -а. И фрак, фрак. Такой необычный, да, закругленный. Да. Какой необычный. Лебедь. Черно-красный. Там типа вид, Птицы. Так, папа куда-то наш Убежал быстро Там, да? Пойдем угу. а, Папа пошел посмотреть, что там растет Да, давай глянем, мы тоже ну давайте сюда а. Там, да? Да, ну идем